Снайперы есть ч? Сквозь мебеланд снайпер, да? А тебе? Берн снайп раундер? Бернс, снайп раундер, не ласно? Защитите стратегически, я не могу. Мегаломногим лучше. Раунд начался. И тебя фотошмаги не слышал. У меня нравкала. Твой команд? Два, два, Не двигайся. я Джой, Граната! Граната пошла! Где воборщики? Где воборщики? Где воборщики? Где воборщики? Где Пой, выиграли раунд. Ай, а ты? Ай, <свист> Раунд, <начался. свист> Еще раз, Граната пошла! Осторожно, Граната! Граната! Осторожно, Граната! Дерево, Граната! Граната! Граната! Граната! Граната! Can, can, can, can. И тройка, тройка, вверх Вода наверху. Мост. В конце-то 60. А, нахуй, у нахуй, нахуй! А, нахуй, нахуй! противник Мы победили. Защитите стратегические объекты. начался. И Прокиньте, прокиньте она красную машину. Такой хороший наш повод. Помоги. Помоги. Ага, ага, Не, ну храна, речи гитара, да, Красный вот этот. А ти ты не здесь еще? Противника. <смех> Миссия выполнена. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Осторожно, граната! Осторожно, граната! Крыша, крыша, давай. Граната! Пацат, отверь. ты Двор, да, Крэш, да Артах, Дворда, Крыша, да, Красномачная дверь. Крыша, Бомба, Крыша, давай. Крыша, давай. Крыша, давай. Крыша, давай. Крыша, Подожди, я сразу лечу. Молодец. Врача! не да? Эй! Мусор! Равиация. Наш отряд уничтожен. Мы все Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Распас, yeah, вот рады кинал, да? Yeah. Я, я. Красно-мощно, вот. Тройка, тройка, тройка. Верхно-борто. Лука, форма, кайпа. Барф, блики, вот. Красно-мощно, бля. Верхно-мощно, тройку на. Buna tutun Çekil Dövbe Dövbe Dövbe Dövbe Traktör Çık dışında Bövbe Bövbe Bövbe Traktör Traktör Bövbe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 Ах, крик сразу да, да, да, да, да, да, дерево да, да, да, Дерва, дерево, дерево, мусор мусор а, Граната! Прос граната! Кресс Дерево, давай, дерево. Авар, дерево. дерево. Наш отряд а уничтожен. А миссия а провалена. Медик Взорвите медик. один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Привет yalnız darif bende Burş simultaneous see ree are in okay işte NE HAD WAR vele Дройку-то, дройку-то, дройку-то. Ты трогал бомбы. Каменный мусор. Дройку-то же взрываешься? Да. тоже? Эй, все надо, все надо, брось. Все надо, все надо. Команда, а, противника хорош. разбита. Миссия выполнена. Установите бомбу. Кет я киорэго шоу. Раунд навелся. Бомба взята. Бомба установлена. I am, without oficial Back up sterilization I gotvé Prclock in противника разбита. Миссия выполнена. Установить бомбу возле одного из объектов. Раунд это. начался. Бомба взята. Граната! Кто ударил оружие? Вольтер не ударил. Дерево. Болиндер. Скань! Скань! Скань! Скань! Скань! Скань! Скань! Скань! Скань! Скань! Скань! Скань! Скань! Принаду! Слушай, сразу, Арчаха, дерево Выигран. Команда врага уничтожена. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Граната. адреналин, адреналин, адреналин. Адреналин, адреналин, адреналин, адреналин, адреналин, Первый вошрат возможно. Держи, Второй этаж! Вимин, даус, моя? Вот Первым куда-то. ты же ты нас? Пауза, Аллату, Рамзе. Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Хайчак. Хайчак. Короткий. Ты мертв, Граната пошла! Граната! Граната пошла! Отсот вернышник здесь! Отсот вернышник! Отсот вернышник! Отсот вернышник! Отсот вернышник! Отсот вернышник! Отсот вернышник! Отсот вернышник! Отсот вернышник! Отсот да, Джекпер. А мне чего это? Да, чего это? Установлено. Вот она, кулы, барин. Аза? Берем, берем, кулы, Аза. Аза? Аза, вы Мы выиграли. Аза, вы Аза Аза. Защитите <свеч> стратегические объекты. Аза. Раунд начался. <свеч> <свеч> Ах, нахуй, ах! Е-ка, ну. сразу. Не даю, границ! Харат я. Оттянуться, я твой, на латар. Усс, Поберегись! Ищи, ватрон, да? Хуй, понял, ху, да. Дааа, шунык, шуя, на латарше. холма, границ, ах, на латарше. Вода из строя, вода То есть, подав трубой на Граната! понял Гейл, мин их медик Всё, вон, не дей, Дерево, ты Побереги Ах, так ты, Не дей, красный Красный Дерево, давай, давай Тройка, давай Тройка, давай Ёх, Эй, <Fortnite> <с kalau> Все бойцы противника убиты. Мы победили. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Носка горовий файт наш. Легко! Легко! Кратки, я дам белый давай, отчаянь Граната! Осторожно, граната! Короткий один дам... Кранату Лина, в армаде! Граната пошла! Бер... Берез алватор, береги! Бомба установлена Тройка, башня Есть, тройка, да Что это? Вода, вода, вода, да. Синяя машина. Кашлый. Ай, блядь, изамал. Стой, куда? Минди, минди, минди. Лишит. синяя машина, да. Слышите, вот кой еще, вах. Эй, да ской, слышите, Раунд проигран. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Защита. Эй! Крык крыши, фонс, ма! Я обработаю твои раны! Просто стой с ним! Эй, да! Долгой уля труп-то уля халамали? Ayrıca oynamak için bir alakalı Otur lan Otur Halis'in 90 Fıla var Pisteletin Solu şundan otur BİLÂĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ�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 Сразу рейс не назвал не динамика Граната пошла и Респауй Сломанный Эээ да, Сломанный трактор. Акция ящ ⁇ на автомуфти. Ящ ⁇ на Я тройка! Бля. противника Мы победили. Я просто Раунд начался. Бомба взята. Оп, я Я радиа. Ладно, я же надо, я там Короткий. В работает так хорошо. Ерева, да. Что там вкус? Ах! Ах! Ах! Ах! Raundi başladı. Bomba ulaşıyor. Gerçekten bir şey yok. Gerçekten bir şey yok. Gönlüm. Gönlüm. Gönlüm. Gönlüm. Gönlüm. Gönlüm. Gönlüm. Gönlüm. Э, арта, арта, деревянный мост, арта я лада. Не баран, ман, не баран. Аквар. Арта вар, падало да. Давай. Арта голубь падало. Длинная карда. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Эй, hey, док, мне нужна помощь. Взорвите один из объектов противника Это плетает, начался. Бомба взята Граната! Граната! Граната! Граната! Граната! Граната! Граната! Граната! Граната! Граната! Граната! Калоны вадишь на калоны? Скалы, Скалы, Скалы, Скалы, Скалы,